информагентство ледокол мы продолжаем э, наши воскресные традиционные телемасты и сегодня мы продолжим э, говорить о об убийстве э, советского союза э, на следующей неделе э, мы тоже надеюсь это продолжим вот э, на прошлой передаче мы говорили о и закончили как раз таки началом карьеры звезд перестройки шестидесятниками, то есть мы отметили, что во всех абсолютно во всех сферах жизни советского общества наметились и оформились уже в полный рост вот эти вот деструктивные тенденции. Вот. а сегодня мы поговорим о том, что как бы во что это вылилось дальше. Как это, как это дальше продолжалось и нарастало. Вот. Представлю наших сегодняшних участников. Это мои товарищи из Союза коммунистов. Ну Давайте по порядку. Эдуард из города Тюмень. Григорий из города Самара. Э, или Куйбышев. Э, Максим из Магнитогорска. Игорь из Хабаровска. И Константин из Архангельска. Те, кто хотят принять участие в наших последующих э, телемостах или задать какие-то темы, может быть, э, рассказать о чем-то, о, о, о ситуации с мест. Вот. Э, просьба писать на нашу почту gmail.com Либо заходите на наш... Э, открытый голосовой канал дискорд ссылки будут под роликом вот ну собственно мы переходим к теме сегодняшнего эфира и я попрошу также наших зрителей задавать вопросы если таковые у них будут возникать по мере сегодняшней беседы вот но как я уже сказал мы закончили на оформившихся тенденциях вот, и во что это вылилось дальше то есть мы непосредственно уже подходим скажем так к примерно если так по временной шкале брать это примерно уже 61 год то есть это как раз таки Время 22-го съезда КПСС, вот я думаю, логичнее было бы сейчас с него начать, поэтому я предоставляю слово э -э, Григорию. Здравствуйте, товарищи. 22-го съезда КПСС проводился с 17 по 23 октября 1961 года. На нем обсуждались третья партийная программа партии. Приведу небольшую историю, то, что всего было как раз, было две как раз программы, первая, она была в 1903 году, как раз там была программа Минимум, программа Максимум. В программу Минимум входило устранение значит, царизма и установление буржуазной диктатуры, а программа Максимум как раз установление социалистического государства. Вторая как раз программа, она была в 1919 году. И третье как раз продолжение, когда после выполнения второй была программа построения коммунизма. Значит, план был такой: значит, построить его за 20 лет. Причем оно, этот план делился на две части. Первое, значит, за первые 10 лет должны были построить материально-техническую базу. Вот. А во второй период это было разве, объявлялся периодом развитого, переход, развитого социализма, перехода к коммунизму, как раз. Также там отменялась диктатура пролетариата и водилось понятие общественного государства. Программа, принятая на нас съезде, заявляет, что диктатура пролетариата перестала быть необходимостью СССР, что диктатура рабочего класса перестает быть необходимой раньше, чем государство отмирает, что государство, которое возникло как государство диктатуры пролетариата, превратилось на новом современном этапе в общенародное государство, в органы выражения интересов и воли всего народа. Вот программа КПСС. Через этот тезис, в полное... Этот тезис это полное нарушение основ учения марксизма и ленинизма. О значение диктатуры пролетариата хрущевцы разрушили советский пролетариат, а также пролетариат и во многих других странах, в частности, пролетариат советских стран Восточной Европы. Даже полный новичок марсистский знает, что государство есть нечто иное, как орудие классового господства и инструмент для обеспечения диктатуры одного класса над другим, подчинения одного класса другим. Пока существует государство, оно не может быть стоять над классами. Пока пролетариаты использует это государство, он делает это для подавления своих противников. Более того, само существование государства является красноючированным доказательством непримиримости классовых противоречий. Как только государство начинает выступать как представитель всего общества, оно становится избыточным и лишним, исчезает как таковое. Тем не менее пролетариат нуждается в собственном государстве, в диктатуре пролетариата, в течение целого исторического периода, отделяющего капитализм от общества без классов, от коммунизма. Диктатуру пролетариата необходима, чтобы сделать возможным экспроприацию экспроприаторов, подавить неизбежное сопротивление и попытки восстановления у власти бывших эксплуататорских классов, организовать экономическое переустройство общества. Также на съезде была принята была новая волна критики сталинского культа личности и разоблачения преступных деятелей ближайших его соратников, в первых лидах которых опять маячили члены довольно разоблаченные антипартийные группы – это Молотов, Каганович, Маленков и также был неожиданно для многих ворошилов. Престарелого маршала, единственный из ближайших соратников Сталина, которых остались еще на местах, заставили извиняться и каяться за совершенные злодеяния. Также Хрущев стал прилюдно не только оскорблять, но и клеветать на усовшего вождя и его ближайших соратников. Теперь с уникальным злорадством они один из самых кровожадных творцов политических репрессий в стране стал с подробностью разоблачать кровавые сталинские преступления, намекать на то, что именно Сталин убил э, Кирова и то, что он причастен к убийству Ардженикидзе, что было самой настоящей клеветой. Также там было такое знаменитое выступление, когда Дора Лазуркина рассказывала, как ей во сне явился Ленин. И просил передать Никиту Сергеевичу, что ему неприятно лежать рядом со Сталиным. После как раз съезда ночью тело Ленина вывезли ему из зале и похоронили под двумя плитами около стен Кремля. Вот. Также Хрущев, как раз своей отменой отменив диктатуру пролетариата, отказался и от классовой борьбы. Он заменил, международ... Он заменил классовую борьбу, международным сотрудничеством классов и вступил за, за политику всестороннего сотрудничества между социализмом и от тем открыв тем самым шлюзы для империалистического проникновения в социалистические страны. Ну, у меня все, товарищи. Спасибо. Григорий э, все верно заметил. Единственное, в чем хотелось бы поправить, допущена была небольшая оговорка, но скорее всего по причине волнения перед перезахоронили не Ленина а Сталина тело Сталина было вынесено из муз из наверное ты это хотел сказать вот но ну, собственно вот товарищи вот то что о чем сказал Григорий это как раз таки наглядный наглядная иллюстрация того чего и каких целей добивались вот эти вот деструктивные силы, действовавшие с самого начала образования Советского Союза. Вот. Ведь отказ от основополагающего принципа марксизма, как, как то отмена диктатуры пролетариата, это по сути отказ от классовой борьбы. И если ты отказываешься от классовой борьбы, то это как, как раз таки говорит о том, что идет пренебрежение одной из основной части марксизма такой как диалектический материализм в частности его законы единства и борьбы противоположностей то есть если ты отказываешься от классовой борьбы то это вовсе не означает что на противоположная сторона от этой борьбы отказывается и соответственно это по сути дела сдача позиции пролетариата самым наглым и и, и безапелляционным способом. Вот. Собственно, вот это я хотел бы добавить к сказанному Григорию. И вот это все не могло не сказаться. В том числе и на других сферах деятельности дальше. Как я уже говорил в конце предыдущей передачи, это, вот, отказ от диктатуры пролетариата, это как раз-таки устранение последнего препятствия на прямой дороге к капитализму. Вот, и вот эти, все сферы, вот, эти все вот эти все решения, они не могли не отразиться и на остальных сферах жизнедеятельности, в том числе и на внешней политике. Вот хотелось бы, чтобы о внешней политике нам рассказал Гуаровский. Так, да, здравствуйте, это? товарищи. В принципе, как Гри, Григорий правильно заметил, в принципе, произошел, может сказать, что отказ от классовой борьбы, ну или прикладывание ее, так сказать, не на первый план. И на Западе скорее стали у нас не буржуи, враги, которые хотели нас раскром, раскромсать и понимали. Ну, было раньше было понимание, допустим, при Сталине, что капиталисты будут использовать все средства, чтобы задушить пролетарское государство. А позже, вот как раз при Крущеве, уже, в принципе, пошло, так сказать, что у нас на Западе скорее не классовые враги, а просто плохие люди, которые наши соперники скорее. И, в принципе, появилась концепция мирного существования двух систем как раз, что, в принципе, социализм вполне может с капитализмом в одном мире спокойно существовать. И появились, допустим, такие уже страны, как, ну, как, у нас, как у нас их называли обычно, это дружественные режимы такие просоветские страны типа вот, допустим как на ближнем востоке э, как раз примерно в этот период появлялись там допустим в египте и сирии разные просоветские режимы допустим как у абдель Нассера, э, который у нас вроде как и был в принципе, патриотом он действительно делал ради своей ну, так сказать, арабской нации вроде положительные вещи но в принципе э, они это делали как раз специально для развития своего государства и как на социализм они не особо-то и ставили, то есть это не были коммунисты настоящие. Вот, допустим, как в Сирии, когда в социалистическом вроде как социалистическом государстве на словах по крайней мере, и про, где проходили вроде как и национализации и промышленные проекты вместе с Советским Союзом и поставки вооружений приходили, но при этом там постоянно проходили политические перевороты и, допустим, к концу уже примерно хрущевского периода уже и пришел ну, такая известная личность, как вот Хафес Алясад, которого уже его семья до сих пор в, принципе, в Сирии управляет. И мы видим, что никакими особо не ни коммунистами, ни социалистами они были. И, в принципе, единственное, что они делали, это ставили во внешней политике именно на Советский Союз, на помощь от Советского Союза. И плюс на Ближнем Востоке еще стоит заметить, что, в принципе, чуть ли не все арабы, ну или арабские государства арабские правительства поголовно ненавидят Израиль и постоянно против него сражались тут же и всплывают такие примеры как допустим советский кризис там шестидневная война и тому подобное постоянно происходили какие-то акты внешней агрессии как со стороны арабских государств так и со стороны Израиля и ну, в общем друг с другом они очень даже не ладили и просто разве что арабские государства ставили в основном именно на советский союз и помощь от советского союза а на деле никакими они и не социалистическими государствами, и государствами диктатуры пролетариата уж подавно не были. И также принцип политика как раз и начала, ну, первое время в принципе, политика при Хрущеве носила такой характер больше конфликтации, конфликтов ну, двух систем, скорее, а именно двух сверхдержав. Например, был Берлинский кризис, как раз примерно в шестьдесят первом году, когда поначалу Хрущев выдвинул ультиматум, чтобы из Берлина сделали город, ну, независимый город государства, нейтральный, который не будет никаким блоком и все такое, но США, на эту, ну, вообще, Запад, и блок НАТО и все их союзники, в общем, они проигнорировали этот ультиматум, ну, и последовало, что вот возведение берлинской стены. Ну, просто мы понимаем, конечно, что изначально вообще существование ФРГ и ГДР отдельно ⁇ это как раз ну, акт проявления э, нарушений после Второй мировой войны. Вроде как изначально хотели создать единую нейтральную Германию, которая была бы вне блока, но при этом примерно где-то на полгода раньше э, союзники, так называемые, ну вот именно страны НАТО они на территории, ну, на территории своей оккупации создали ФРГ. И пришлось в ответ только уже через полгода создавать ГДР. Ну и в принципе финальным вот таким, финалом всех вот этих конфронтаций изначальных, которые после смерти Сталина начались, в принципе можно считать пиком, так сказать, холодной войны в этот период, можно считать Карибский кризис. Вообще, насчет что Кубы, на которой все это происходило, то там, в принципе, с тем, как прошла революция и попытка США вторгиться в залив свиней, неудачная при этом, ну, было понятно, что сложа руки США сидеть не будут. И потом мы увидели, что в Турции, в Италии, ну, вообще, вот как можно ближе к Советскому Союзу начали располагаться ядерные, ядерное вооружение. В ответ на это Советский Союз располагал ядерное вооружение уже на Кубе. Но ходят, в принципе, слухи, что эти ракеты, на самом деле, изначально были муляжами. Но это пока еще как-то надо разбираться в этом. В принципе, дальше там уж происходили... И блокада Кубы, и попытка прорыва этой блокады, допустим, когда советские подлодки всплывали прямо перед кораблями э, США, и те, в свою очередь, уже не знали, что делать, либо открывать огонь, либо отступать. Но все равно Куба, по сути, по сей день таки остается в каком-то смысле блокаде. Также, в принципе, стоит заметить, что политика США вообще в Латинской Америке, вот эта вот знаменитая доктрина Монро, которая, в принципе, считала... Вот всю Латинскую Америку свои, так сказать, э, ну, как у нас обычно говорят, сырьевым придатком, но там скорее это именно тот э, США была той раковой опухолью, которая высасывала все соки жизни из Латинской Америки. Mm. По сути, США сегодня живет так хорошо до сих пор, ну, чисто за счет того, что вся Латинская Америка живет так плохо. И как раз примерно в этот период, в период Карибского кризиса, в Латинской Америке начали очень сильно подниматься коммунистические настроения. Но здесь со стороны Советского Союза было очень большое так сказать, поражение во внешней политике, и из-за того, что начались ссоры вообще... В принципе, разделение социали... ну, социалистического лагеря на две противоборствующие тоже группировки, то есть это э, китайц... ну, прокитайская ну, про китайская группировка и про советское, по сути, государство. Э, по сути, разделение вот это вот социалистического лагеря на две части, оно тоже очень сильно подорвало, э, подорвало, принципе, позиции социализма в мире ну и в принципе здесь уже дальше начинались уже и такие правления как допустим гонка вооружения которые дальше расскажут ну, товарищи спасибо. Да, со спасибо собственно как раз таки вот э, гонка вооружения это э, как раз таки показатель чем а она показательна тем что э, отказались именно от борьбы а начали соревноваться и вот этот лозунг Хрущева. Догоним и перегоним Америку, он как раз таки в том числе и этого касался, но не только этого. Вот. Все было заложено именно в контекст соревнования. Именно. Вот. Поэтому, в принципе, вот о гонке вооружений я попрошу рассказать Максима, но ну, и не только о гонке вооружений, и о других зарубежных событиях, которые здесь действовали, ну, происходили в тот временной период. Пожалуйста, Максим. Да, спасибо за слово. Я тоже поговорю немного о внешней политике. Естественно, затронем да, ранее указанную гонку вооружений. И начать я хочу с того, что вот тут Игорь Давича процитировал фразу Сталина то, что буржуазия будет использовать все средства, чтобы задушить пролетарское государство. И вот как мне кажется, лучшим средством, чем Хрущев. Еще надо поискать такое средство. Вот, и начну, в общем-то, с того, что э, приведу некоторые цифры по расходам. То есть э, мы понимаем то, что у государства у любого есть бюджет и есть доля на те или иные мероприятия в этом бюджете. Вот. И тут показательно сравнить, в общем-то, период сталинский по-моему, и период, в общем-то, Хрущевский, и после Хрущевск непосредственно, то есть 65-й год. Так вот, доля на социально-культурные мероприятия, в том числе и на просвещение, в общем-то, с каждым годом падала после смерти сталин Тут можно ознакомиться со статистическими сборниками, кому интересно. но ну, если так объяснить то в 50 году если мы наблюдаем долю на социально-культурные мероприятия 65 и 8 процентов то к 65 году это уже меньше половины то есть бюджет тратился, 40, 45 и 7 процентов напомню что все-таки это просвещение это одна из в общем-то главных сил во время сталинского периода так скажем которая обеспечивала в общем-то, страну экономическим подъемом за счет улучшения квалификации кадров. Так вот, касательно военных расходов, раз уж мы говорим о гонке вооружения, которая, в общем-то, началась уже к середине 50-х годов в связи с Холодной войной, то за период 55-58 годов военные расходы были снижены на миллиард рублей. Но дело в том, то, что волонтеристские методы вмешательства вообще в военную политику, вообще военное дело Хрущева, такие как сокращение численности армии и флота в угоду увеличение численности ракет и вот такого стратегического вооружения привели к тому, что уже к 60-м годам расходы увеличились даже вот до, если брать период до снижения расходов, то они увеличились ну, неимоверно, можно сказать. Так вот, насчет сокращения численности армии и флота, то к середине 1957 седьмого года численность армии должна была уменьшиться на 1% и 2 миллиона человек вот, то есть э, до 3 миллионов Вот за счет как раз таки объявленной хрущевым программы по сокращению традиционных видов э, вооруженных сил это делалось и с идеологической в окраской с политической потому что э, ну, по, вс по всему по всей видимости это делалось в пику политики Сталина по развертыванию наоборот обычных э, Традиционных морских сил и вооружений. Напомню также, что при Сталине тоже проводилось сокращение вооруженных сил. Оно за три года с 53 по 56 должно было сократиться на полмиллиона человек. Чем это было продиктовано? В первую очередь, было продиктовано том, что, тем, что у нас все-таки война закончилась, и мирное время, оно требует иных, в общем-то, форм, комплектования. Но с марта, если с 1953 года, с 1 марта уже по 1 января 1956 в итоге было сокращено не полмиллиона человек, а 1 миллион. А к 1959 году в армии, осталось, в армии и флоте осталось 3,5 миллиона человек от 500-400 изначально К 60-му году численность армии в итоге и флота уменьшилась в 2,5 раза. То есть та политика, которая проводилась по отношению к армии, она была, во-первых, ничем не обоснована, во-вторых, она, в общем-то, носило явно вредительский характер, если мы сейчас можем об этом говорить, то есть наглядно вот эти цифры видят. Потому что такое массовое и сверхбыстрое сокращение, оно, в общем-то, вылилось, вот до этого Игорь говорил нам о том, что уже три силы, в общем-то, появилось во, во время правления в Китая, уже поднимал голову. То вот такое вот массовое сокращение, оно просто-напросто было ну, смерти подобным. Так вот, на 20-м съезде КПСС вместе с установлением политики развенчивания культа личности Сталина стал очевиден, стал очевиден отход советского руководства от коммунистических принципов вообще в целом. Но это было сделано, конечно, отчасти субъективными причинами, то есть установлением... Вот, я бы даже сказал, такого волентаристского режима Хрущева и его правительства. Но объективными причинами можно назвать то, что советское правительство, оно все это дело в угоду вот как раз таки прагматики и такому чиновничьему интересу. Страх, страх потерять геополитическое влияние советского государства. И тут я, наверное, подчеркну, что именно стоит рассматривать уже государство как таковое, так как классовый подтекст постепенно уже с 20-го съезда начал затираться. Вот эти вот все мероприятия, они привели к утрате идеологического влияния страны Советов на трудящихся всего мира. СССР перестал быть, как-то сказать, олицетворением, наверное, классового антагонизма мировой буржуазии. Он больше стал вот участникам такого махрового межгосударственного соперничества. То есть мы уже рассматриваем СССР не как страну трудящихся, которые, в общем-то, имеют влияние на пролетариат всего мира, а как обычного рядового игрока на политической арене, который рассматривает чисто свои государственные интересы. В этот факт, в общем-то, сразу начали бить антисоветские силы различные. То есть, если принимаешь правила игры, вот эти вот буржуазные, я бы даже сказал империалистические в какой-то степени, то готовься, что каждый повод будут использовать в качестве причины. Да? И вот спустя после этого съезда 20-го мы можем наблюдать уже восстание в Польше. В Польше это познанское восстание которое удалось тогда подавить силами местной милиции и армии. Эти события широко освещали западной прессе и послужили примером для последующих антисоветских выступлений. Одним из самых вот масштабных выступлений подобного рода, я бы даже сравнил это в какой-то степени с пражской весной 1968 года, было венгерское восстание. Если мы посмотрим в новой историографии, как сейчас это называют, это называют «Венгерской революцией». Конца октября, начало ноября 1956 -го года. Тут следует оговориться, что в подобных событиях главенствующей и давлеющей в какой-то степени причиной является именно усиление влияния того или иного блока, то есть... Если мы смотрим с позиции там, провокации или каких-то вот массовых выступлений, то поводом может быть любая вот, любой мелкий повод будет считаться причиной. Но если мы посмотрим глобально, давлечим как раз-таки является усиление влияния социалистического условного и капиталистического лока. Так что остальное более мелкие вещи выступают в качестве поводов. Так вот, у венгерских протестов было, ну, как я, в общем-то, выявил, три таких повода больших. Это, во-первых, то, что после 20-го съезда в Венгрии стали требовать суда наказания за репрессии, то есть участников репрессии в Венгрии хотели наказать, в общем-то, и судить. Ну и как обратная сторона, естественно, были требования реабилитации политических заключенных, ну и вообще пострадавших. Во-вторых, войска СССР все еще находились в Венгрии. Напомню, что Венгрия она участвовала во Второй мировой войне на стороне стран ОСИ, поэтому войска СССР находились там. Но тут нужно все-таки оговориться что согласно мирному договору который подписали ссср и австрия за год до событий этот договор предусматривал что советские войска будут ну, выйдут советский союз выведет войска из венгрии вот. Но Венгрия, так как э, правительство Венгрии подписало другой уже договор о вступлении в, в Варшавский договор, э, то войска там еще находились. Ну и третья, немаловажная, мне кажется, причина, это непоследовательная именно политика властей, э, частая смена партийных функционеров, смена политики и так далее. То, то есть э, творился совершенно бедлам, в общем-то, потому что сначала там про советские лидеры приходили к власти, потом, в общем-то, так скажем, дохрущевские функционеры приходили к власти, опять же. И это нагнетало все-таки обстановку во многом. Так вот, внутренних сил уже для подавления этого восстания оказалось недостаточно. И советское руководство приняло решение стабилизировать обстановку с помощью своих вооруженных сил. Ну, в общем-то, это и послужило доказательством, опять-таки, опять недальновидности политической работы советского руководства и, в общем-то, принятия правил соперничества буржуазных государств. Кстати говоря, после всех неудач хрущевской политики, Показатель 21 съезд партии, где Сталин уже упоминается в положительном контексте, там, в докладе самого же Хрущева. То есть вот эта вот политика двух Сталиных, она была опять же продиктована неудачами политики советского руководства в тот период. С другой стороны, вот предыдущий оратор опять же говорил о Китае, вот со стороны Китая, со стороны Востока, свои амбиции вот как раз таки реализовал Мао Цзэдун в общем-то с коммунистической партии Китая для которого 20-й съезд КПСС явился опять-таки опять поводом для усиления собственного международного положения и укрепления себя в качестве идеологического антагониста мировой буржуазии ну, что потерял СССР в общем-то приходом точнее с 20 съездом кпсс в общем то в конечном итоге это увенчалось успехом в каком каком-то в какой-то роли потому что весь юго-восток вся юго-восточная азия и ряд стран латинской америки уже стали ориентироваться в большей степени на китай нежели на советский союз дело немного там поправилась с приходом Брежнева, то есть влияние немного СССР увеличилось, но тем не менее позиции были потеряны окончательно. Тут в связи вот с этим соперничеством, опять же, с Китаем, стоит отметить, что напряжение с каждым годом все нарастало. Все это вылилось, вот нарастание напряжения в приграничный конфликт в шестьдесят девятом году с Китаем. То есть, если мы вспомним, что буржуазная пропаганда нам говорила о китайско-вьетнамской да, войне, как первой социалистической войне, то вот приграничные конфликты, они начались между СССР и Китаем. Первый. Тут вот множество, в принципе, негативных факторов я перечислил вот этой вот политики, негодной совершенно. Но, в общем-то, я считаю то, что одним из положительных приобретений вот этой вот гонки вооружений и, в общем-то, это, наверное, продолжение недостатков, да, вот явилась космическая программа СССР. То есть, если мы говорим о о экономическом состоянии и вообще сколько трат было произведено на космическую программу, тут, конечно, можно, можно найти много кривотолков, много об этом беседовать, вопрос обсуждаемый. Но то, что до сих пор мы, в общем-то, живем за счет этого задела, которое дана была космическая программа, это, мне кажется, безусловный плюс. Вот, это по космической программе. В качестве вот итога своего выступления я что хочу сказать? Вот 22-й съезд он, в общем-то, только закрепил вот эту вот ревизионистку, как, в принципе, Мао Цзэдон тут правильно сказал в свое время, ревизионистскую политику партии, коммунистической партии Советского Союза. И вся внешняя политика, она, в общем-то, проистекала с отхода от марксистско-ленинских позиций, это в первую очередь, и, в общем-то, вот это вот извращение роли государства, существа государства в угоду вот этим вот чиновничьим и соперническим интересам. О, спасибо. Спасибо. Спасибо, Максим. Ну вот, товарищи, мы вот даже на примере внешнеполитических каких-то решений видим о том, что э, видим то, что вот этот вот так называемый ревизионизм, по-другому это можно еще по жестче сказать, да, но товарищи могут и эпически сами уже придумать. А, вот. Мы видим, что вот этот, условно говоря, разброт и шатание, кажущийся на деле целенаправленный, целенаправленный поворот к капитализму, вылился в то, с одной стороны, вот о чем Максим говорил, что трудящиеся зарубежных стран, привыкшие видеть в Советском Союзе, в Советском народе авангард классовой борьбы за освобождение пролетариата от гнета эксплуатации буржуазии вот он этим авангардом медленно но верно переставал быть и естественно определенные пересмотры переориентация в этом вопросе на китай она вполне логична. вот и с другой стороны вот эти вот эти вот решения продвигаемой кликой Хрущева и его последователям, они дали возможность, то есть, во-первых, они дали определенную слабину в классовой борьбе, ну, даже не слабину, а отказ, как мы видели в предыдущем докладе. Вот. То есть они дали возможность мировой буржуазии, получить, получив эту возможность, дали возможность надеяться на определенный шанс буржуазного реванша, что, собственно, вылилось и в познанских событиях, и в венгерских, и так далее, и в дальнейших последующих. Вот в этом плане вот, отказ от диктатуры пролетариата, от классовой борьбы, как раз-таки в этом это нам наглядно демонстрирует. Но ведь на, на внешней политике, вот эти, так сказать, с позволения сказать, нововведения, новшества и преобразования, они не ограничиваются. То же самое мы можем наблюдать и внутри страны. И, собственно, это вылилось впоследствии, ну, пока еще не на словах, но уже конкретно на деле, де-факто, в отказе от коммунизма. И об этом я просил бы рассказать Игоря. Да, здравствуйте, товарищи. Мне для доклада достались четыре темы. Начну я с хронологическом, в хронологическом порядке с Крыма, да, передача Крыма. Итак, 19 февраля 1954 года президент Верховного Совета СССР издал указ о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. Ну, вообще, при подготовке к этой теме, да, я вынужден был просмотреть большой пласт информации, в котором а, очень а, сильно муссируется тема о том, что это было политическое решение, да, о том, что Хрущев, а, чтобы замаслить свою, а, чтобы прийти к власти, вынужден был как-то украинскую номенклатуру чем-то задобрить. В итоге подарил им Крым. Ну, сразу хочу оговориться, что чем дальше я изучал этот вопрос, тем, конечно, более бредовым мне казалась эта версия. С чем это связано? Ну, во-первых, в 1954 году Никита Сергеевич Хрущев, он просто не обладал подобной властью. То есть, он, все решения в государстве в это время принимались коллегиально. То есть из протокола номер 49 и заседания президиума КПСС мы видим состав этого президиума, где председательствовал именно Маленков, то есть это первое лицо государства того времени. И также члены президиума Хрущев, Ворошилов, Булганин, Каганович, Микоян, Сабуров, ну и так далее. То есть это решение было принято изначально коллегиально, то есть Хрущев не мог ничего подарить самостоятельно. Второй момент в этом вопросе, это вот непосредственно изменение территориальных границ внутри Советского Союза. Они изменялись, в общем-то, постоянно. И э, тут противники, говоря о незаконности передачи Крыма, постоянно приводят 33-ю статью Конституции, которая гласила, что Президиум Верховного Совета именно Конституция РСФСР которая гласила, что он может созывать сессии Верховного Совета, дает толкование закона, и издает законы и производит всенародный опрос-референдум. Да, понятно, что никаких референдумов в Крыму не проводилось, но тут надо и посмотреть, что происходило с территориями вообще Советского Союза, внутри него, да, за некий исторический период. Да, вот мы можем посмотреть, то есть в 1943 году, были образованы Ульяновская, Кемеровская, там, Курганская область. В Западной Сибири в 1944 году были образованы Томская и Тюменская области, например. А была упразднена Уссурийская область. Ну и так далее. В общем-то, таких примеров много. Это границы внутри РСФСР, но для наглядности можно привести такой пример. Например, в июле 1956 года была полностью упразднена Карело-Финская СССР, которая вновь была включена в состав РСФСР. То есть полностью Советскую Республику включили в состав другой Советской Республики. Естественно, никаких референдумов ни в одном из этих случаев не проводилось. То есть это не был такой принципиально значимый вопрос, по которому должны были проводить референдумы на территориях. То есть здесь, в общем-то, я должен выступить адвокатом дьявола, да, то есть, понятно, отношение коммунистов к Кручу, но здесь его вины абсолютно никакой нету, да, то есть он не мог предполагать, что случится в 91-м году, ну и так далее. И тут нужно очень важно подчеркнуть, что все данные границы, изменения, да, исключения в состав республик, включения в состав других республик, создания других республик, все это проходило, происходило в рамках единого советского государства. И все эти требования принимались, исходя из экономических, территориальных, культурных там и так далее. То есть здесь абсолютно отсутствовала всякая политика. На этом, как бы, я думаю, с Крымом все. То есть я думаю, тут достаточно все понятно. Любой, кто хочет заняться этим вопросом, сможет легко в этом убедиться сам. Следующая тема доклада у меня антирелигиозная кампания Хрущева. Ну, а я вкратце опишу ее итоги, какие, какие законы были приняты, да? И, например, в июле 54 -го года вышло постановление ЦК КПСС о крупных недостатках в о антиатеистической пропаганде мерах ее улучшения. Тут э, важно понимать, что 1954 год, опять же, Хрущев не является там единоличным каким-то правителем, поэтому здесь это, это постановление имеет очень достаточно мягкий характер. То есть оно говорило о систематически, со всей настойчивостью, методом убеждения терпеливого разъяснения, индивидуального подхода к верующим людям. То есть тут очень мягкая формулировка, но уже в 58 году, когда Хрущев становится уже председателем министров, да, Совета министров СССР, тут ситуация начинает кардинально меняться. Начинают вводиться совершенно другие законы, да, то есть 16-10 приняло постановление о монастырях в СССР. О налогам о вложении доходов, предприятий, бархальных, управлений монастырей. А дальше было в 13 1960 принято постановление о мерах по ликвидации нарушений духовенством Советского Союза, о о культах. И с это был 1961 год, когда вышло постановление Совета министров об усилении контроля за деятельностью церкви. То есть, фактически этим последним законом. Правительство Советского Союза запретило церковникам да, проповедовать, привлекать адептов. то есть их роль сводилась к простому богослужению. Ну, в результате было также закрыто в 1963 году уже Киево-Печерская Лавра, то есть якобы на ремонт. Здесь, ну, что нужно понять, да, вот вырванная из контекста вот эта вся информация, она, в общем-то, будет непонятна простому человеку. Тут нужно рассмотреть, то есть, как это происходило в исторической, то есть, как изначально большевики э, относились к церкви. А, тут, э, э, в, вот, э, в 2018 году, 20 января, э, выходит декрет советского правительства об отделении церкви от государства и школы от церкви. Здесь что важно понимать, то есть, когда нам говорят по буржуазному телевидению, допустим, да, нам показывают там красивые картинки, как рушат храмы, там репрессируют священников, там, и так далее. На самом деле это мягко говоря не соответствует действительности. Да, действительно, за первые пару лет этого после выхода этого декрета. Резко сократилось число храмов и монастырей, кратно сократилось число церковнослужителей. Но с чем это было связано? Дело в том, что храмы, естественно, ну, никто особо ну, сильно рушить их никто не будет. Понятно, что вся собственность с приходом советского государства, да, с образованием советского государства, она была обобщественна. То есть, ну, на самом деле, несколько глупо, да, рушить свое же здание, на самом деле. Не проще ли его переоборудовать под школу, интернат, там, не знаю, под административное здание, тем более, что это были очень хорошие капитальные кирпичные здания. А, то есть, храмы, в общем-то, большевики не разрушали. Дело в чем? У а, священнослужителей очень сильно сократилась кормовая база. То есть, религиозное государство, царская империя, в итоге стало светским государством. То есть государство сняло с себя ответственность за существование церкви. Оно перестало платить зарплату церковникам. Оно перестало делать им какие-то налоговые послабления. да. То есть оно забрало у них церковные монастырские земли, заставив платить и налоги там, и так далее. То есть даже то имущество, которое они раньше содержали, вот храмы и монастыри в Царской империи, содержало государство. Сейчас это было возложено на плечи церковнослужителей. То есть они банально просто не могли содержать эти храмы и церкви, и были вынуждены передавать их советскому правительству, которые использовали их несколько по иному назначению, то есть для своих нужд. А, что касается непосредственно самих священнослужителей, да, про репрессии, да, тут, в общем-то, интересный момент. Дело в чем, что их, в общем-то, просто так их бы никто не репрессировал. Тут э, дело в чем, почему не сократилось их количество очень сильно? Потому что некогда, да, вот э, каста и сословия, да, точнее попов, оно было, ну, действительно очень прибыльным. То есть в царской империи им платили зарплаты, да, то есть они ведали делами браков, там, э, кладбища находились в их владениях. За все праздники они взимали нузду, там, с местного населения, там, и так далее. Было законодательно обязано человек прийти в воскресенье там, на богослужение там, и так далее. То есть после того, как государство стало светским, отодвинуло церковников от государства, да, перестало их финансировать, зарплаты священников смогли существовать только на приходы, только на пожертвования. То есть ту роскошь, которой они обладали, тот комфорт, в котором они жили, они просто потеряли все это. да, То есть получилось так, что люди, которые до этого учились в духовных семина... семинариях, они уже не пошли по стопам по этой профессии. Они выбрали себе другие, уже более такие экономически востребованные. То есть они стали секретарями, писарями, там, директорами, там, поскольку это люди были достаточно грамотные, умели читать и писать. То есть они оказались востребованы на других э, профессиях. Что касается репрессий, да, именно, то есть это тоже было чисто экономический момент. То есть, когда на них начали давить именно экономически, то есть отделили их просто от государства, то они взвыли просто-напросто, да, и многие из этих священников начали антисоветскую пропаганду. Тут очень важно понимать причинно-следственную связь. То есть, изначально была антисоветская пропаганда, и лишь потом... Наступало наказание, репрессия. Человек, истинно верующий, который ну, действительно верил, который там существовал на пожертвован, его никто бы никогда не репрессировал. Это тоже очень важно понимать. Но если связать все эти дела с реформами Хрущева непосредственно, то тут надо понять, что. И Ленин и Сталин, находясь, ну, являясь руководителями государства, да, в свои, в свои исторические моменты, они не оказывали гонения на церковь. Они просто отодвинули церковь от государства. Например, тот же третий пункт декрета о церкви, говорил декрета об отделении церкви, говорил право каждого исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. То есть верить, проводить какие-то богослужения, никому ничего этого не запрещалось. Ради Бога, пожалуйста, просто содержи себя сам. Государство от этого дела отстранилось. Что же произошло, когда пришел Хрущев? Ну, тут действительно начались гонения. Тут именно произошло то, что вот, то есть те храмы, которые существовали, они существовали уже на пожертвование то есть их никто не финансировал то есть туда приходили истинно верующие и вот их в приказном порядке начали закрывать началась пропаганда на телевидении начали заказываться фильмы да там госкино которые выпуск которым священник было что-то вроде сектанта да то есть мракобеса был изображен и так далее то есть, ну, вообще, сама по себе эта реформа, если говорить о ней, она не имела абсолютно никакого смысла. То есть незачем было, в общем-то, такие гонения устраивать и, и прочее. Это делалось, скорее всего, для того, ну, как нам уже сказали докладчики до меня, что Хрущев действительно очень сложно относился к Сталину, да, он его ненавидел. И поэтому ему нужно было просто показать, что он гораздо больше марксист, чем Сталин, что вроде как Сталин отошел от марксиста, да, начал поощрять церковь, а вот он истинный марксист, он начал уже возвращать справедливость, то есть то, как оно должно быть. Ну, конечно же, это не так, и в принципе после отставки Хрущева, то есть отношения церкви и государства, они впоследствии стабилизировались. Так, ну, третья тема доклада. У меня реформа 1961 года, финансовая реформа. Тут о чем можно сказать? Вообще-то реформа изначально заявлялась как деноминационная, то есть, да, она произошла в 1961 году, и там суть происходила в чем, да, если говоря простым языком, то есть происходил пересчет всех цен, пересчет всех оптовых, розничных цен на товары, работы, тарифы, там, закупочных, сдаточных цен и так далее. То есть, ну, говоря, ну, зарплаты, проще говоря, просто 1-0 откидывался сзади. То есть так было заявлено. Но на деле это казалось не совсем так. На самом деле это было засекречено в свое время, но реформа оказалась именно деваль, э, девальвационная. А, то есть э, о чем это говорит то есть э, произошло обесценивание рубля. На самом деле все товары, все зарплаты да, все цены должны были упасть в 10 раз. но по факту оказалось так что э, зарплаты действительно урезали в 10 раз. А вот с ценами произошло несколько иная ситуация. Дело в чем, что а, по отношению к доллару а, тоже должен, должно было быть десятикратное падение. Но по факту произошло, что и доллар должен был стоить 40 копеек. Но по факту произошло, что в итоге доллар оказался стоит 90 копеек. То есть падение произошло не в 10 раз, а в 4, и, 4, и 44 сотых раза. То же самое происходило по золоту так как доллар в то время был привязан к золоту еще пока. А, ну, а, в общем-то, это сразу привело к удорожанию импортных товаров. Ну, там, конечно, их доля была немного в Советском Союзе того времени, но сразу подорожало золото или ювелирные изделия. Это привело к быстрому поднятию цен на продовольственных рынках. То есть, получилась какая ситуация? Если в магазине товары продавались по фиксированной цене, но на рынках эти же самые товары продавались не в 10 раз дороже, а в 4-6 раз дороже, о, дешевле, прошу прощения, то получалась следующая ситуация, что на рынках тот же самый товар можно было продать гораздо дороже. Этим тут же воспользовались спекулянты и завмаги, заведующие магазином. То есть, они хороший товар, вместо того, чтобы продавать его в магазине, начали отправлять его на рынок, продавать нам по завышенной цене. А то, что нужно было, ложили в кассу, а разницу забирали себе в карман. То есть, э, эта реформа привела к жуткому просто увеличению спекуляции, коррупции и ну, прочее, то есть... А, а, примерно а, рост цен составил а, на мясо-молочные продукты а, достаточно ну очень существенно там а, буквально там на 25-30 процентов произошло а, повышение а, для чего она была сделана вообще это а, реформа ну изначально а, хотели вообще документов об этом найти, как бы ясных не удалось. Почему? То есть они невероятно, они еще засекречены. То есть есть только гипотезы вообще, да, то есть зачем это было сделано. Ну, во-первых, одна из версий – это чтобы понизить ценность рубля, чтобы стал выгоден, рентабелен экспорт нефти. Действительно, нефть, начиная с 50 -го года по 60-е годы, возросла более чем в два с лишним раза. Добыча, добыча нефти, именно ее нужно было куда-то продавать. Естественно, для этого они понизили. Ну, тут тоже это, это такие гадательные вещи. Тут также было... Их... А, вероятность того, что, что а, вот сталинские деньги, их называли портянки, допустим, они были достаточно большие, а, новая денежная реформа вела хрущевские так называемые фантики, в народе их назвали, то есть они были значительно меньше. Ну, вроде как для того, чтобы понизить себестоимость производства денег. Ну, я тоже считаю, что это маловероятно, на самом деле затраты государства на проведение этой реформы, это полностью надо перепечатать, все билеты, все полностью акцизы, все, все сметы, все товары, то есть это, это шла подготовка, там типографии работали два года, да, то есть полностью все это перепечатывали, переделывали, я не думаю, что, честно говоря, это могло бы привести какой-то какой-то какой прибыли, да, в итоге, то есть. Ну, в 1962 году попытались решить эту проблему со спекуляцией, да, но решить, опять же, каким образом, то есть повысить цены в магазинах, да, чтобы товары вернулись в магазин, то есть потому что там уже образовался дефицит, все вывозили на рынок. Естественно, из этого ничего не получилось, дефицит так и остался, в магазинах так ничего не было. Это привело лишь к тому, что на рынке цены на продовольствие увеличились еще больше. Ну и в конечном итоге это привело к тому, что пришлось вообще-то закупать продовольствие за границей. То есть тут э, э, эта реформа имеет ну чисто капиталистический характер. То есть тут, э, в общем-то с ней достаточно тоже все понятно. И э, к чему это привело? Ну, в, фактически здесь было положено начало падению экономического могущества Советского Союза. Да. Через 30 лет, в том числе и благодаря этой реформе, он прекратил свое существование. Это ей подобные реформы, в общем-то, привели к, к протестам а, к, в Риге, Киеве, Челябинске. Призывы к забастовкам прозвучали в Иванове, Магнитогорске, Владимирской области, Тамбове, Донецке. Ну и самое известное – это забастовка в Новочеркаске, о которой я дальше маленечко расскажу. Ну, опять же, так, времени у меня немного, я попытаюсь самое главное – а, то есть а, накануне событий а, 1 июня 1962 -го по центральному радио в печати было объявлено повышение цен на мясо-молочные и, и на мясо-молочные продукты. А, удивительным образом это мероприятие совпало с... А, а, по снижению расценок на оплату в Новочеркасском электровозостроительном заводе имени Будюнова. В рабочее время, 1 июня 1962, рабочие с разных цехов начали собираться, обсуждать сложившееся положение, да, бросали работу. И на эти беспорядки, ну пока еще не беспорядки, пока просто забастовку, вышел директор завода НЭВЗа Курочкин. Когда рабочие начали жаловаться ему на сложившееся положение, да, он в достаточно грубой форме им ответил, да, цитата, «Если не хватает денег на мясо и колбасу, то есть ли пирожки с ливером». Это очень интересная цитата в том плане, что, ну, вообще-то так, вообще так принято отвечать сегодня, да, это, то есть это, в общем-то, как обращение буржуазного директора к своим неграм-работникам. В то время это было очень не принято. Да, в сталинское время это было, ну, просто мягко говоря, невозможно. То есть, это обращение, оно естественно создало эффект поднесенной спички к пороху. То есть, рабочие заволновались, начали кидать бутылки, палки там, ну и в итоге. Вышли из, вышли из завода, то есть там дальше продолжалось. То есть они ворвались в здание завода управления, срывали портреты Хрущева. Дальше они вышли к станции Локомотивной, там блокировали главную ЖД-артерию страны, то есть оторвали полностью юг страны от РСФСР. Захватили газораспределительную станцию, ну, в итоге были оттуда оттеснены, потом уже... Направились к, электрозаводу, к электродному заводу с целью призвать тамошних рабочих, поддержать их. То есть об этих волнениях, в общем-то, сразу доложили Хрущеву. Хрущев по документам, в принципе, то есть по воспоминаниям, он сказал подавить это восстание, то есть любыми средствами. То есть там никакой речи о том, чтобы договориться с рабочими, вообще даже не шло. То есть, Хрущев, понятно, был занят внешней политикой, в то время уже шла, естественно, гонка вооружений, назревал Карибский кризис, то есть, ему было, мягко говоря, не до рабочих. Ну, а была подпринята попытка установить порядок на заводе силами милиции, выслали отряд милиции в форме в количестве 200 человек, но без оружия, и в итоге этот отряд был смят, и, в общем-то, ничего не смог сделать. А дальше там ситуация происходит по нарастающей, там стягиваются войска, с Ростова присылают части 505-го полка внутренних войск, 12-ю арт-школу, позже была направлена 18-я танковая дивизия. Там, чтобы не допустить рабочих в город в Новочеркасск уже непосредственно из рабочего городка, там блокировали мост через реку Тузлов подчиненный личный состав с 80 танками, да, и несколькими бронетранспортерами. Но рабочие просто перешли эту реку рядом вброд, рядом с мостом, да, а часть рабочих просто перелезла через эти танки. Да, были случаи, что военнослужащие просто помогали, им, то есть подавали руки, то есть и так далее. Вообще военнослужащие части в это время были со штатным оружием, но без боеприпасов, танки были без боекомплекта. На, на тот период пока никаких, никаких приказов на поражение да, никто не отдавал. Ну, вообще в Новочеркасск уже утром 2 июня, да, там оказались в горкоме партии высшие лица государства, то есть там был Кириленко, Козлов, Микоян, Ильичев, Полянский, Шлепин, то есть, ну, это самая, самая верхушка. Было произведено усиление из Ростова, то есть подведены еще части, уже на этот момент, уже 2 июня, к 10 часам и выданы были полные боекомплекты, войска приведены в полную боевую готовность. Рабочие в это время предпринимали попытки ворваться в здание горы с полкома, в здание отделения милиции, в здание КГБ и так далее. Там эти попытки, они не венчались успехом, а по итогу они собрались на... На площади около здания горы с полкома, где, где генерал-майор Олешко с 50 вооруженными автоматчиками, военнослужащими, оттеснил людей, прошли доли его, его фасада и выстроились лицом в две шеренги да, с автоматами. Ну, там произошла провокация, там они начали стрелять в воздух, пытаясь, народ, чтобы разошелся, ничего не вышло. Ну, там есть разные версии, да, есть версия, что там стоял на крыше пулемет, снайперы, есть версия, что просто рабочие начали попробовали ухватывать оружие, и в итоге э войска применили силу. Тут для нас важно не это, нам важно, то есть... Э Причины. Я лишь добавлю, что в результате применения оружия в цели самозащиты, да, это по данным официальной советской а, внутренних войск, было 2 июня на площади у город-дела было убито 22 и ранено 39 участников беспорядка. Еще два человека убиты вечером 2 июня при невыясненных обстоятельствах. Всего по этим делам было осуждено 114 лиц, в том числе 7 за и организацию массовых беспорядков. Они впоследствии были расстреляны. 82 человека за участие в массовых беспорядков и 25 за злостное хулиганство. Так, ну, как я сказал, тут главное для нас больше причины, то есть почему это произошло. Ну, тут, естественно, причины были чисто изначально, чисто экономического характера. Понятно, что сократить зарплату на 30% да, отдельным рабочим и одновременно поднять цены на продовольствие, на мясо где-то на 30%, а на молоко, на масло на 25%, ну, это вызвало резкое падение покупательной способности населения. То есть они фактически, ну, перестали бы потреблять данные продукты, на самом деле, потому что у них просто бы не хватило на это денег. Также тут, ну, важно отметить другие, в общем-то, реформы, которые привели к этой ситуации. Очень катастрофически, ну, это были связаны проблемы именно продовольственного характера, нехватка продовольствия. То есть реформы, которые были проведены до этого, например, в 1958 году, 20 августа, постановлением бюро ЦК, КПСС было... Следующее. О запрещении содержания скота в личной собственности граждан, проживающих в городах и рабочих поселках. То есть весь этот скот после выхода этого постановления был порезан и отправлен на рынок. Цены изначально резко упали, но впоследствии, естественно, когда это мясо было распродано, нового уже не было, молока уже не было, потому что все коровы были пущены под нож, и в итоге цены резко взлетели вверх. Дальше постановление Совета министров Цк Кпс об отмене обязательных поставок и натуроплаты за работы Мтс о новом порядке и ценах условий заготовки сельскохозяйственных продуктов. Ну, тут достаточно понятно, да, то есть, э, в принципе, уже колхозник, он э, ему не важно была выработка, то есть, ему уже платили как бы фактически голоклад, ему уже не важно было, довезет он там зерно до конечной точки или нет, то есть, ему это уже роли не играло и работала уже там спустя рукава, а никто там особо нет. А дальше, очень важное значение имело переключение капиталовложений на освоение целинных земель. Вообще это переключение, оно привело к упадку колхозов российского нечерноземья. Они уже не смогли, то есть без поддержки государства, они уже не смогли производить продовольствие. То есть зерновые уже урожаи целены, они, ну, по целину-то подняли, да, а зернохранилищ и логистики не было абсолютно никакой. То есть фактически то зерно, которое проросло на целене, Фактически оно там же на поле изгнило. А в мае 1953 года, да, очень важный момент, в товарно-денежные отношения была включена продукция тяжелой промышленности. При Сталине такого не было. А в сентябре 1957 года уже все орудия и средства производства были включены в систему товарно-денежных отношений. То есть это показывает ну, полнейший возврат к капитализму. То есть, по, по, полную реставрацию его. Все эти реформы носят ярко выраженный характер реставрации. То есть, после Хрущева тенденция, кстати говоря, тоже не изменилась. Тут интересно, да, вот следующее, когда я изучал эти реформы, то есть, они там, там не было, бывает, то есть, тренд такой правильный, да, в сторону строительства коммунизма, и тренд неправильный, да, то есть, вот... В этом тренде, который вел Хрущев, вообще ни одного не было правильного решения. То есть даже, даже близко. То есть это говорит о том, что в принципе именно ну, целенаправленно шел возврат именно в капитализм. То есть поэтому, ну не знаю, это ли привело к оставке Хрущева или какие-то другие, какие другие причины. Ну, я думаю, об этом нам, возможно, расскажет другой докладчик. Спасибо, Игорь. Весьма познавательно и обстоятельно. Здесь просто хотелось бы еще заметить несколько моментов по антилигиозной кампании. То есть, само вот это вот искажение марксизма, отказ от марксизма, от его основополагающих принципов, привели и отказу именно в идеологической работе, в частности в антирелигиозной борьбе. Ведь э, как марки, марксисты подходили к этому вопросу, они э, говорили о том, что, вот о чем говорил Игорь, э, мягко, целенаправленно э, работать э, на антирелигиозную анти пропаганду через э, научную пропаганду, через обучение, через воспитание нового человека не навязывая жестко, не с уважением относясь к любым верующим. Но тем не менее, вот эта система, она позволяла и, позволяла и должна была позволить постепенно вот, это, вот, это, вот этой религиозности со временем естественным образом отмереть. И в принципе при правильных тенденциях, что мы видели, наблюдали, в, ну, условно говоря, в Ленинско-сталинский период. И мы это видели. Вот. И здесь, как раз-таки, э, хрущевские пегибы, они к, к крайним, крайним сильнейшим образом повредили этой работе. Вот. Что касается новочеркасских событий, то здесь тоже пару вещей хотелось бы отметить: что ну сначала, как говорится, наломали дров тем самым снизив благосостояние трудящихся. А когда трудящиеся стали против этого протестовать, значит, крайними поставили трудящихся. Это один момент. И второй, более важный, и я хотел бы застрить на этом внимание, что, по сути дела, вот этот вот весь отход от марксизма, отход от классовой борьбы, он, во-первых, оторвал партию и в частности ее верхушку от чаяний трудящихся от интересов трудящихся от коренных интересов трудящихся оторвал и по сути дела позволил ей переродиться в партийную номенклатуру в парт-номенклатуру. и в итоге та часть трудящихся ее ее Наиболее активная часть, ее наиболее сознательная часть, ее авангард плоть от плоти пролетариата, которая должна была возглавлять и бороться за интересы пролетариата, в итоге, по сути дела, этим интересам предала. Она предала пролетариат и оторвалась от него. То есть, по сути дела, выступив на стороне буржуазии и, как, о чем сказал Игорь, используя в этой же работе, вместо того, чтобы разъяснить рабочим, выслушать их, вылилось в буржуазные приемы, что было видно по всем новочеркасским событиям. Что, по сути дела, озлобило рабочих и привело к тем жертвам и тем кровавым событиям, которые произошли. Вот. Собственно, вот это все, о чем сказали предыдущие товарищи. Все это не могло не, э, видеться, и не могло не видеться на самом верху. То есть это, ну скажем так, в определенной степени даже те силы, которые оставались в партии, те деструктивные силы, они видели, что это напрямую э, противоречит и их, в том числе, интересам. Хотя их интересы в целом были схожи, но тем не менее. Э, было видно перегибание вот этой палки, и это не могло не вылиться в определенную антипартийную борьбу. И чем эта антипартийная борьба закончилась, я попрошу, вот именно в данный период времени, я попрошу рассказать Костя. Добрый день, товарищи. Поговорим о событиях октября 1964 -го года, известных под названием «Перевод Брож... Брежнева», а точнее о смещении Никиты Хрущева с поста генерального секретаря ЦК КПСС и председателя Совета Министров СССР. К 1964 году у Хрущева уже не осталось сторонников. Провал в экономике и его откровенное самодурство подтолкнули партийную элиту к поиску замены. Еще в 1963 году второй секретарь ЦК КПСС Фрол Козлов, верный Сараник Хрущева, покинул свой пост по состоянию здоровья. Его обязанности поделили между собой председателем Президиума Верховного Совета СССР Леонид Брежнев и секретарь ЦК КПСС Николай Подгорный. После этого Брежнев путем приватных бесед выяснил средний членов ЦК КПСС. Вскоре сформировался круг, можно сказать, заговорщиков, куда помимо Брежнева входили Подгорный, председатель КГБ Владимир Семичастный, секретарь ЦК КПСС Александр Шелепин, член Полиберо Михаил Суслов, министр обороны Родион Малиновский и первый заместитель председателя Совета Министров СССР Андрей Косыгин, а также многие другие. Хрущев сам подтолкнул развитие событий, предших к его смещению. На лице -го года он сместил Брежнева с поста председателя президента Верховного Совета СССР, заменив его на, Анастас... на Анастаса Микояна. В августе и сентябре Генсек выразил недовольство ситуации в стране и заговорил о необходимости перестановок в высших эшелонах власти. В октябре 1964 -го года Хрущев уехал на курорт в Пицунду. 11 октября он неожиданно позвонил в одному из заговорщиков, тогда он об этом не знал президиум, члену президиума ЦК КПСС Дмитрию Полянскому, и поинформировал, что знает об против него интригах, пообещав вернуться в встретить через в Москву и показать всем Кузькину мать. Полянский срочно позвонил Брежневу, который в это время находился в зарубежной поездке, под горным, который был в Молдавии, и оба они вернулись в столицу. 12 октября осталось приседание президиума ЦК КПСС, Хрущев в это время еще был в Питсунде. Было решено провести срочное совещание 13 октября с участием Хрущева и остальных членов ЦК КПСС. Вечером 12 октября Хрущев получил приглашение прибытия на заседание ЦК для решения неотложных вопросов. Освещение началось 13 октября в 15.30 в Кремле. Первым выступил Брежнев, который стал приказать Хрущева в многочисленных и грубых политических и экономических ошибках. Хрущев его и выразил готовность исправить незачеты. Естественно, оставаясь на посту первого секретаря. Обсуждение затянулось впервые именно всю ночь до утра 14 октября. И стало понятно, что результатом премии может стать только отставка Хрущева. Когда Хрущев наконец дали слово, он сказал, что отказаться от борьбы за удержание власти. Наконец партия выросла и может контролировать любого человека, он добавил. На пост премии Хрущева Брежнев призвал Подгорного, Но тот сразу же отказался в пользу самого Брежнева. В этот же день в Кременском зале Кремля состоялся в Денечественном ЦК, утвердившись решение о отставке Хрущева, в связи с преклонным возрастом и ухудшением состояния здоровья. Его освободили тогда от поста представители Совета Министерства Этот пост занял Косыгин. Дворцовый переворот фактически свершился. Ну, слушатели, можно задать вопрос, а почему именно Брежнев? Ответ очень прост. Он просто подвернулся под руку. Он имел все необходимые признаки. Податливость, ну, скажем так, пофигизм и явную глупость. Высшим нам уже сложившихся в советской бюрократии, нужен был именно такой руководитель, точнее его подобие. Ну и вкратце о том, почему Брежнев можно получить ответ, почитав характеристику, которую обозрела Брежнева в личном деле еще в 1942 году. Черного работа чурается, военные знания весьма слабые, многие опорцы решают как хозяйственник, а не как политработник. К людям относятся не одинаково ровно, склонен на медь любитчиков. На этом, пожалуй, все. Можно сказать, что руководитель для так называемого застоя был найден. И найден был весьма успешно. Спасибо, товарищи. Есть ли у кого какие дополнения по вышесказанному? Я так полагаю, что нет. Тогда у меня вопрос к Юре. Есть ли у нас какие-то вопросы от зрителей? Юра. Да, вопросы есть. Сейчас я их зачитаю. Так, значит, первый вопрос. Денежная реформа 61-го года. Ход, причины, следствие. Ну, я думаю, на этот вопрос уже Игорь ответил. Я осветил ее довольно-таки подробно. То есть, если у задающего вопрос вот этот, еще какие-то... Непонятки остались, но пусть он тогда э, переформулирует свой вопрос, и мы его переадресуем уже, либо на следующую передачу, либо вопрос-ответ. Следующий вопрос, пожалуйста. Так, следующий вопрос. Вы согласны с тем, что фактически советская власть, в скобочках диктатура пролетариата, закончилась в 1936 году, когда был уничтожен производственный принцип выборов Совета? Хрущев уже убрал лишь слово. Интересный так. вопрос. Товарищи, кто готов ответить? Максим вроде бы хотел, да? Да, по я отвечу на этот вопрос. Тут касательно диктатуры пролетариата и вообще формирования вот этой вот формы диктатуры пролетариата по производственному признаку выбора, это вообще не является, товарищи, панацеей. То есть тут в первую очередь нужно исходить из объективных причин вот этой вот реформы, то есть записи в Конституцию. Изучать вопросы надо отдельно, но если вкратце объяснить, то, знаете, тут ключевое, что диктатура пролетариата должна осуществить, а как она будет осуществлена, это уже другой вопрос. То есть если по территориальному признаку у нас обеспечивается власть трудящихся, то ничего плохого в этом нет. Единственное, что по производственному признаку, тут, в общем, при, принципу, точнее, э, возможно, тут более это удобная форма и более контролируемая форма, но, опять же, нужно всегда исходить из объективных причин, из объективных предпосылок. Да, конечно, более удобная, но были причины, в общем-то, смены на территориальный принцип или Спасибо. Я, я тут еще немножко дополню. Максим абсолютно верно сказал. Вот. Единственное, что хотелось бы добавить, что примерно к тридцать шестому году, вот о чем упоминается в вопросе, у нас, по сути дела, уже были уничтожены эксплуататорские классы. Вот. А это как бы как раз-таки вполне могло позволить доверить. У нас, по сути, оставались на, на тот момент уже классы только трудящихся. Соответственно, здесь можно было, в принципе, в какой-то мере переходить и к территориальному принципу, но здесь, скорее всего, дело не только в этом. В этом вопросе, если товарищи захотят разобраться, они могут поштудировать, так сказать, да, материалы. Можно еще дополнить? Ага. Нужно еще дополню тут, нужно все-таки тенденции просматривать. То есть у нас государственная власть, же, у нас был совет народных комиссаров, да, который был позднее совет министров переименован, и был Верховный совет. И председатель Президиума Верховного совета был лиц, первым лицом государства, в общем-то. Это выборная должность была. То есть она выбиралась с советов нижних уровней, потом к выбором выборам вот, председателя, в общем-то. И тут, сказать о том, что трудящиеся не имели власти при Сталине с -го года, то, наверное, это явный подлог будет совершаться. Абсолютно верно. Спасибо. Да. Спасибо. Пожалуйста, следующий вопрос. Так, вопрос есть, поэтому я его зачитаю. Вопрос. Внешняя политика СССР, политические победы и поражение Хрущева. В принципе, это вся тема, которая сегодня озвучена. Так что ну, Здесь, в принципе, вот, товарищи Максим и Эдуард, они более-менее подробно эту тему осветили. Но если, в принципе, товарищи хотят что-то дополнить еще к этому, то возражать не буду. Вот. Но поскольку я вижу, дополнить уже к сказанному нечего, то я думаю, мы на этот вопрос уже ответили в докладной части. Пожалуйста, следующий вопрос. Так, следующий вопрос. Расскажите о таком явлении, как оттепель. Какое отрицательное явление она оказала на устой и строй? Ну, по поводу этого вопроса мы, в принципе, на предыдущей передаче подробно разбирали. Ну, в принципе, товарищи, если кто хочет ответить на этот вопрос. Ну, я думаю, в принципе, мы его осветили вполне тоже подробно на прошлом эфире. И последний вопрос тогда. Какие меры предотвратят новые попытки уничтожить Советскую Россию по всем фронтам? Ну, в принципе, очень хороший своевременный вопрос. товарищ, кто ответит? Ну, я могу попробовать. Если... Да, пожалуйста, Игорь. Ну, что предотвратит? Естественно, исторический опыт. То есть мы знаем, как не надо действовать. Да, то есть нам уже отлично об этом показал Никита Сергеевич. То есть нам нужно поощрять коммунистические тенденции всяческим способом давить, давить тенденции капиталистические. Вот это основной принцип строительства коммунизма. То есть избавляться от э, эксплуататорских классов, э, уменьшать товарно-денежные отношения там, и так далее. То есть, собственно, тут, в общем-то, все, что могу добавить. Спасибо. Можно я то, что вопрос да, да, понятен. Игорь его понял так, я немного иначе. Я его понял в первые годы установления советской власти. Если, если вопрос заключается в этом, то, наверное, как раз-таки этот вопрос не совсем время, Как мы подойдем, в общем-то, к установлению советской власти, от этого будет понятно, понятен дальнейший в общем план наших действий. Какие ресурсы будут, какая международная обстановка будет в этот момент? То есть, слишком много факторов, чтобы вот сейчас делать какие-то предуседательные выводы. Ну, да, здесь... я, я, если позволите, я еще одну романтику да. добавлю. Дело в чем, что, ну и, конечно, должна быть коммунистическая партия, да, как иммунная система. То есть, она должна отфильтровывать тех людей, которые будут действительно коммунисты. Не по названию, а по своим делам. То есть такая система, в общем-то, не удалось в свое время не удалось ее создать, там по разным причинам, да, большие жертвы, в Великой Отечественной войне там, и так далее. Есть, вот такую систему надо будет создать, безусловно. Спасибо вам на все. Спасибо. М -м -м. Ну. Секунду, по-моему, сейчас прозвучала оговор оговорка, не отфильтровать не коммунистов, а карьеристов. Вот. Да, да, конечно, конечно. А -а -а. Спасибо, Юра, я что-то не уловил. Ну, ладно признаю, что не это, может быть, не, не совсем внимательно слушал. Но ну, здесь в принципе, подводя черту под ответом на последний вопрос, этот, можно сказать, что и то справедливо, что сказал Игорь, и то справедливо, что сказал Максим. То есть у нас есть уроки исторические, у нас есть исторический опыт, и у нас есть предстоящий, то есть понимание того, что делать не надо, и у нас есть понимание, как но, скажем так, понимание направлений, основных направлений действий, да, а конкретные меры уже подскажет сама ситуация. Собственно, вот, хотелось бы подытожить именно вот этими словами. А, есть у нас еще вопросы, Юра? Или еще? Так, Нет, все. Вопросы закончились. Спасибо. Ну, в принципе, тему мы сегодня разобрали. Вот, хотелось бы, так сказать, на правах ведущего свою позицию высказать и попытаться подвести некоторые итоги. Я тут себе немножко набросал. Вот. Но первое, что хотелось бы отметить, это отказ от диктатуры пролетариата, вот, что мы сегодня разбирали. Это вылился в отказ от классовой борьбы. Если ты не борешься, это не значит, что с тобой... Если ты отказываешься, уходишь от борьбы, это не значит, что с тобой перестанут бороться. То есть буржуазные проявления буржу... буржуазные интересы все равно будут бороться с интересами пролетариата независимо от того объективно борется с ними пролетариат или нет поэтому в данном случае это получается игра в одни ворота то есть мы намеренно и сознательно сдаемся в этой борьбе второй момент это вот, собственно, от новочеркасских событий, как я уже сказал. То есть это отказ от классовой борьбы вылился в отказ идеологической работы, идеологического кулака и лишения самого пролетариата, ради которого все это дело, ради интересов, ради прогрессивных интересов, коренных интересов, все это дело и задумывалось, и обосновано и на научными работами марксистов и опытами, опытом историческим, то есть вот эти интересы пролетариата были преданы благодаря вот этой вот идеологической деградации и то, что должно должно было оставаться и являться авангардом и головой так сказать, пролетариата, оно его обезглавило своими действиями, вот этим предательством. Далее. Ну, про деградацию идеологии я уже сказал. И, собственно, что к чему это привело, это как бы четвертое уже. Это вот эти вот э, перегибы э, Хрущева и, и его сторонников, они настолько были явными, рельефными, они настолько будоражили всю ситуацию, что при, при, это вынудили даже вот этих его сторонников, сторонников капиталистического пути развития, поворота капитализма в итоге его сместить, потому что я так полагаю, ну, можно предположить сделать такое предположение, что скажем так, наиболее трезвые головы в этом окружении, они понимали, что еще живы участники гражданской войны, участники строек первых пятилеток, участники Великой Отечественной войны, которые кровью, потом и своими делами добились вот этих прав, на наступление на которые осуществляла Буржуазная хрущевская клика. И, соответственно, делать те реформы, которые мы впоследствии увидим в Горбачевское время, естественно, объективно они это понимали, что это было преждевременно. Поэтому этот процесс требовал определенного замедления, что, собственно, отразилось и в последующем, в последующем ну, можно так сказать, в последующей брежневской эпохе. То есть под определенную, под определенные, под определенные, скажем так, видимость стабильности, под определенные сладкоголосые песни создавалась дымовая завеса на вот этой вот дороге к капитализму, на столбовой дороге к капитализму, которой открыли шлагбаум. Отказ от классовой борьбы, от диктатуры пролетариата и от всего того, о чем говорили мои товарищи сегодня и я. Поэтому выводы, товарищи, исходя из, из вышеизложенного, делайте сами. То есть позиции озвучены, фактура дана. А разбираться и проверять товарищи вам. Поэтому читайте, изучайте. Думайте, анализируйте. С вами было Информагентство Ледокол. Я с вами прощаюсь, ведущий Вячеслав Мерзликин, член Союза коммунистов и стулы. Спасибо нашим участникам. Спасибо за внимание. До свидания.